Приветствую, друзья! Меня зовут Михаил Пачаев. Я участник клуба И в Теремке, оздоровительный центр Теремок, который в Адлере, я провожу тренировки на правила. Наверное, кто был уже знает эффект этого тренажера. Что хочу сказать. Это видео это обращение к ленивым людям. Ленивым людям, которые не находят времени, чтобы заниматься своим здоровьем, понимают, что нужно делать зарядку, нужно делать какие-то упражнения, но лень. Нету времени, нет какой-то мотивации. Поэтому я придумал запустить такой марафон. Если ты чувствуешь, что твое тело стало дряхлым, слабым, не знаю, жирным появился лишний вес, ты хочешь изменить себя, стать более дисциплинированным, убрать страхи записывание видео, тогда тебе обязательно нужно идти на этот марафон. О чем этот марафон? Этот марафон о том, что каждый из нас обладает силой, про которую забыл. Она есть в каждом из нас. Неважно, сколько тебе лет. Тебе 30 лет, тебе 40 лет, 50 или 80. Не имеет значения абсолютно. Если ты хочешь стать более дисциплинированным, тебе нужно каждый день делать определенные действия, которые приведут тебя к результату. В нашем марафоне это действия ежедневной зарядки. Физические. В течение минимум 30 минут. Это ежедневные медитации. Каждый выбирает время самостоятельно. 5 минут, 10 минут или 15. И это ежедневные видеоотчеты о зарядках. Эти ежедневные видеоотчеты нужно будет отправлять в наш чат. Будет создан чат. В Телеграм. Видеоотчет короткий. Минутка, 40 секунд. Ты отправляешь туда. Мы зачитываем, засчитываем тебе этот отчет. И тогда ты проходишь в следующий день. Цель марафона, чтобы каждый человек стал дисциплинированным, крепким физически и крепким духовно. С помощью Рой-клуба мы получаем ежедневный стейкинг, постоянно к нам приходят монеты и пришло время заняться собой. Пришло время найти свое предназначение, найти свою страсть, которая только ждет, чтобы на нее обратили внимание. Когда ты пройдешь этот марафон, ты поймешь, в чем твое предназначение, ты поймешь действительно истинные желания, которые ты хотел осуществить, но все время не хватало тебе на это времени, энергии, денег, кто-то мешал. Так вот марафон тебе покажет, что ты сможешь на это найти и время, и энергию, и что это все возможно. Как будет это происходить? Нужно будет перевести 50 монет Юми на кошелек, но если ты выполняешь все задания в течение 14 дней, в течение двух недель, тебе 50 монет и тебя возвращаются обратно. Но ты получишь дисциплину, уберешь свой страх работы на видеокамеру, записывания видео и научишься чувствовать тишину здесь и сейчас. Потому что в ежедневной рутине жизни мы не можем освободиться от мыслей, они постоянно у нас в голове. Постоянно что-то нам мешает, постоянно какие-то проблемы. И мы живем либо в прошлых воспоминаниях, либо в будущих каких-то грезах, но мы не живем в настоящем моменте. Так вот этот марафон даст возможность прочувствовать этот настоящий момент, наполниться этой силой. Мы проводим марафон уже с 2017 года и знаем, как люди начинают раскрываться. Кто-то начинает рисовать, кто-то танцевать, кто-то петь. Открываются таланты. Пришло время заглянуть в себя и найти себя. Этот марафон называется «Заплати себе». Первое, кому нужно заплатить – это себе. Когда ты наполнен энергией, энергией, финансами, ты начинаешь транслировать это другим людям и передавать это состояние другим людям, помогать окружающим. Когда ты пустой, ты никому не можешь помочь. Добро пожаловать на марафон. Когда мы начнем, будет зависеть от каждого из вас. Но первый этап мы проведем для... 20, максимум 30 людей. Посмотрим. Торопись. Места ограничены. Полетели.